Добро пожаловать в Казанский федеральный. В КФУ в честь студентов-первокурсников состоялся праздничный концерт. Вы всегда были, есть и остаетесь крыльями нашего взрослого полета в этой жизни. Как в набережной Челнинском институте Казанского университета отметили 1 сентября. Не так позади все, что было, экзамена, ЕГЭ. Вы стали студентами нашего прекрасного университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, студия Елизавета Никитина. В деревне Универсиады состоялось мероприятие для первокурсников Казанского федерального университета. Как это было, смотрите далее.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 1 сентября в России и многих других странах отмечают День знаний – начало учебного года. В этот день в школах проходят торжественные линейки. В вузах Новый учебный год тоже празднуют. Как же это происходит, узнаете в следующем сюжете.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 Надеюсь, что я буду хорошим специалистом. Ну, КФУ хороший университет, я думаю, э, учеба будет хороший, качественной, преподавательский состав тоже. Ну вот, э, меня привлекало то, что близко к моему городу, я из Нижнекамска. А, также то, что в целом известный университет, э, в нем хорошо учиться, я думаю.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 Вот и лето прошло, и привет тебе осень. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября. С чем связано такое понижение температуры и каких еще сюрпризов ждать от погоды, узнавала наш корреспондент. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло. Мне как лист пятипалы. Прямо в руки легло Только этого мало Кому мало, а кому много Решать все равно погоде Синоптики прогнозируют резкое похолодание В начале сентября С чем это связано, давайте узнаем у нашего эксперта Юрий Петрович, расскажите Какая погода ожидает казанцев в ближайшее время И какой циклон накроет татарстанцев? Угу. А погода в ближайшие дни Она будет октябрьской Потому что Начиная с понедельника, она достаточно температуры резко понизится в ночное время, в дневное время. Ночью будет 7-8 градусов, а днем уже градусов 13-14-15. Эта температура все-таки не начало сентября. Такое резкое похолодание связано с тем, что местный антициклон, который обуславливал вынос теплых воздушных масс с юго-востока, изменит циркуляцию. Если до этого воздушные массы поступали запады запада и Прибалтики, то теперь они стали северными. Понижение температуры произойдет два раза. В выходные дни температура продолжит падать. В субботу и воскресенье 3-4 сентября ожидается понижение до 3-8 градусов. Днем будет выше 14-19 градусов. При этом погода ну, такая холодная, она продержится, конечно же, целую неделю, пожалуй, целую неделю, а затем все равно должна выправляться, потому что в сентябре средняя э, месячная температура, она порядка 12 градусов. Самые холодные дни, по словам эксперта, будут 5, 6 и 7 сентября. Что касается осадков, то в сентябре дождей ожидается мало. Сохранится неустойчивый характер погоды. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал проект «Путь к успеху». Первым гостем стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Напомним, что проект реализуется при поддержке российского общества знания. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!